Всем привет, друзья! Вы наверняка сталкивались с тем, что вам мама говорила, что не трогают этих лягушек бородавки будут. Так вот, сегодня я бы хотел развеять все мифы и сомнения о животных, которые вы склонны до сих пор верить. Поехали! Миф: хамелеоны меняют цвет для маскировки. Правда. И как раз зависит на самом деле от эмоционального состояния. Миф: быки агрессивно реагируют на красный цвет. Правда. Так быки реагируют только на какое-либо движение. Миф. Мыши без ума от сыра. Правда, на самом деле, кроме сыра, у мышей есть и другие любимые продукты. Миф. Рыбы немые. Правда, рыбы издают звуки, похожие на шум на оживленной ферме. Миф. От прикосновения к жабе у людей возникают бородавки. Правда. Жабы не причина появления бородавок. Миф. Кроты слепые. Правда, кроты видят, но очень плохо. Миф. Зимой животным становится холодно, поэтому они впадают в спячку. Правда, это происходит, так как зимой запасы пищи оскудевают. Миф. В случае опасности страусы прячут голову в песок. Правда, в такой ситуации страусы делают ноги. Миф. Собаки видят мир черно-белом цвете. Правда. Собаки обладают цветным зрением, но отличным от человеческого. Миф. Ты топаешь как слон. Правда, слоны передвигаются. Бесшумно. На этом все, ребята. Если понравилось видео, ставь палец вверх, подписывайся на канал и не забывай включать колокольчики, чтобы не попросить моего нового видео. Всем пока!